Вот на таком надо нам на планере буксироваться. И вот как скромно стоит наш любимый новый старый планер. Это он. А, это он и есть, да? <с Hurting> я думал, что в вот принципе. Так мы его еще разбирать будем. После, если ты будешь, я тебе буксорус на x экстра. А, затянуться? С <с�도> а, <с�도> <с�도> а, да вообще класс был бы. Друзья, вот он. Вот он, красавчик, немножко, конечно, в пыли. Ну что ж поделать. Ну, огонь. Первое знакомство. -ра -ра -ра. Ух, придется чуть-чуть, конечно, с ним повозиться капельку. Ну, все живое. И самое главное, целая у нас кабина без всяких трещин. Но это место, с которого буду я летать. Ну шикарно, теплый ламповый звук. Чуть-чуть есть небольшой вот ремонт кабин. Этой кабинки, это ничего страшного. Но места много. Носик пластиковый. Соответственно, можно туда фес поставить, если что. Так, из проблемных мест здесь у нас потрескалась красочка, но это надо будет все немножечко подремонтировать. Это мы с Беносом займемся. Так, здесь все хорошо. Сколько купить? Третий евро, да? Две он. Ну что? Ну вообще не Ремонт по чуть-чуть. Да, это уже отлично. Да он сейчас может летать можно. Эх, на экстре бы сейчас буксирнуться. Да. Класс. Ну, смотрим. Мест проблемных, таких, чтобы, ух, я даже не вижу пока. Ну, вот я показал одно. Вот узлы у нас навески весь Задняя кромочка. Небольшой ремонтик, было обшивочки. но ну, видите, здесь уже все-таки, да, ткань вот в некоторых местах, она потрескалась. Но она вообще живая все. Тут же трубки везде. Трубки, трубки. О, вентуре. Вот сюда, если что, ставится двигатель. Какая удобная скоба для переноса хвоста. Цельноповоротный стабилизатор. Какой триммер. Посмотрите, какой шикарный триммер. Так, здесь понадобится, конечно, ремонт, потому что тут видно тоже, вот и наша обшивочка поуходила. рассыпалась чуть-чуть. Ну, что вы хотите, 62-й год. Но планер живой. И вот эти все мелочи, которые есть, они совершенно не важны. Класс. Осматриваем. Видите, тоже есть некоторое количество заплаточек. Колесико. Видите, передняя часть фюзеляжа на пластиковая. А здесь это трубки стальные и фермочка и крыло качество аэродинамическое в этой штуке 60 Ой, это 36 Фу, 36 34 ведь я хочу выдать желаемое за действительное Ах, красота ну все макс тебе нравится берем макс нравится. планер берем точно очень короткий осмотр да собственно смотреть то особо не хочется потому что э, идея ну, понятно что берем то есть берем планер не в идеальном состоянии естественно за цену 2400 евро поэтому причем вместе с прицепом но все это вот как я хотел так чтобы можно было все почистить привести его в идеальное состояние то есть это как раз идеальная штука для того чтобы из этого планера сделать конфетку то зачем это и покупается и одна из важных вещей э, повторю что целый Фонарь, то есть фонарь не потрепанный красивый, не затертый, ну вообще просто вот считаю, что с фонарем повезло. Приборное оборудование смотрим, ну понятно, что есть высотомер, скорость. Смотрите, он даже 200 может летать планер этот, вот это да. Все живое. Кабина большая, удобная, огромная, я бы так сказал. Можно посмотреть, что там. Как-то трубочки дальше идут. О! О. Оп. Но вот самое неприятное место, которое мы нашли, получается вот это. Видите, здесь получается, наверное, дерево обтянуто сверху стекопластиком. То есть здесь какая-то еще комбинация. Видите? Не просто дерево, но еще что-то сверху. Потому что это не дерево. И.. Ну, краска шелушилась. Сейчас я Бенасу позвоню еще. И можно будет дальше идти. Я О! Я, я О, Джулияк, Дерба. Все. Так, на связи Бенас. На связи Бенас. Бенас, смотри. Показываю тебе самое неприятное место. Ой. Вот здесь. Так. Получается, на крыле краска отшелушилась снизу под ним то ли стеклопластик какой-то то ли еще что-то ну то есть здесь я не только я хотел спросить это, это, это стеклопластик или что там ну вот по по по на, на, на ощупь то вот явно не дерево то есть над деревом что-то еще есть по по по по по по по присутствует очень похоже на то это, это в общем-то в Покажи мне, где соединяется полотно ну, там, с фанерой. Ну, это место, где переходит из... Вот. Да, да, да, да, да. да. Угу. И, и сейчас попробуй с пальцем так на это место, где соединяется... Ну, а, понадавить? понадавить? немного. Ну, на... не, не шевелится нормально. Нет, хлопуна нету. Хорошо. А, и здесь, здесь, где? Ага. Да, да, да. Хорошо. Угу. Хорошо, все хорошо. А теперь заднюю кромку мне покажи. Угу. Вот, или Рона здесь. Хорошо. Угу. А теперь заднюю кромку крыла сдалека. Да, ну, там... Ну, вот. Да, да, хорошо. А? Ну, вот есть место, где крас... Вот здесь расслоение есть. Но здесь, смотри, дерево целое. <танкнуть> ага. Ну видно, что отстала чуть-чуть снизу ткань да. Вот вот здесь может быть да. И видно, кстати, что здесь чуть шире оно, видишь? То есть вот здесь может, <танкнуть> может быть придется да. что-то подклеивать и стягивать Потому что здесь видно кромка тоньше Вот здесь немножко шире И здесь опять хорошо Ну вот одно, одно место вот здесь есть вот. там впереди, ну это, мне кажется, все это мелочи Теперь посмотри еще люфт, смотри вот здесь в районе хвоста конечно чуть посерьезнее все потому что смотри видишь ну, да, это, ну это, они да, да, это показывали это надо чистить как и как? ткань восстанавливать да, да. Да, да. Это, это ничего, это... триммер вот а, видишь еще, т, еще. Т, тоже триммер немножко нужно шкулить и видишь тоже видно что дерево, дерево потрескалось вот здесь немножко это ничего, это краска. А, э, Игорь, сейчас ага. посмотри еще люфт э, стабилизаторов. Это в каком? Он, в, как, э, в каком смысле люфт? Э, он По, э, человек поворотный. Если помощник, если помощник у тебя есть, э, да, вперед, назад, вот так вот. Или да-да-да. Угу. Ну, может быть. Нормально. Нормально. Большой, да как, это... как, как на моем шляхере. <laughs> небольшой. <laughs> Нормально он должен быть. Да, да, да. да. Норм... Нормально, не болтается. Внизу, внизу надо смотреть. Этот э, люфт тоже. килю? Вот, где... вот тут да, где, где тросы присоединяются. Нормально, нету тут ничего. Хорошо. Тример какой прикольный. Ну, этот центроплан, где э, этот вот, палец, где соединяет кры крыла. Ага. Ну, по элеронам люфта нету. Вот, смотрю сейчас. Аэлероны прям чуки-пики. Даже, и, даже и, если будет, это не проблема. Uh -huh. Так, буксировочный замок здесь есть. Под лебедку, отлично. Прям изумительно. Ну, все, классная штука. Шикарная. Классная штука. На, на, на первый взгляд, это только, знаешь, это, ну, краска. Uh -huh. Это Бенос. Он огромный энтузиаст старинных планиров. Оно вот, это видео, большой видео на... Да мы, с ним, ангар, мы, ангар. да, мы с ним делали вот, как раз. Это уже хоть, да? Двое это Роман. Он француз. Француз и русский. Француз и русский да. Да. Представляешь, пилотажник Привет. очень хороший. Привет. Очень Учит высшему пилотажу. Может даже когда-нибудь покатает. Ну, да. Вот. А как, вообще, ты здесь оказался? Вот просто вот... Физически, <свист> ну то есть вот как вот, вот на аэродроме, мы же ехали, мы же даже не созванивались ничего, вот как? такое? <свист> это, <получилось? свист> <свист> это, это из области фантастики, представляешь, как вот все соединилось в мире? Вот это значит, что мы очень хороший планер купили. Ну, да, да СФ, <свист> я, я летаю тут, А ты летал было... на таком? <свист> Нет, да, ну было 20... 20 лет назад. <решит> <решит> 20 лет. Потому что, в принципе, у меня есть один. Короче, <решит> <решит> да, это в Монтелимар сейчас, а его дом Монтелимар. Так, Монтелимар рядом с нами. А если хочешь, то, наверное, на музей сейчас. Это просто фюзеляж, если должен как Сперпарт. Ну, а запасная часть за нужна, да? мы, мы, мы сделать, туда мотор ставим. А, а мотором да, джет должен быть. Можно и джет, можно и джет, и как дунем на нем, ух. Французы на этой базе они делали топаз. Этот, да, нет, да, правильно. Этот реально шейб 27 А у меня раньше была топаз. Это Альвиалиса, я не помню, какой ферма делать. Альвялиса, да? да? Ты все знаешь. Да, да, да. Я Ты совсем со да. всеми знаком. Ну, тебе у... тоже все Ты всю. уникальный человек вообще. Я только слышал, он вот про этого знаю, вот про это, и это, и то. Респект, уважуха. Да. И по-русски говорит, а я по-французски нет, позорище. жена Русские, дети русские, ну, все, Бенас. Хорошо. Все, сейчас будем разбирать все. Да, На связи. Ну что ж, начинаем <связать> разбирать планер. <связать> как <связать> это все выглядит здесь красивенько внутри. Фонарь здесь снимается, как видите, целиком. Видите, вот так чпунь. То есть нужен, конечно, сопровождающий, чтобы усесться в планер. То есть вы раз, садитесь, и потом вот такую крышку сверху захлопываете. Но это нормальный процесс, это... такие планера были всегда старинные. О. это вся документация. О -о -о. Ой. Ой, ненавижу бюрократию. Друзья, сколько, сколько скопилось всего за многие годы? А, это я даже даже смотреть а не буду, я, <связывая> не люблю. Это интерцепторы. интерцепторы. А да. Ага. А, ага, понял. Они снизу сверху. Оп. Ага. Удобные, кстати. Ну здесь все шикарненько, тепленько. Может. А, ага. <связывая> Эх, попробуем. Но ну, руки мыл. Вы знаете, друзья, почему этот космонавт наш Ой, Гагарин полетел в космос, а не кто-то другой? Потому что он был единственный, кто разулся, прежде чем сесть в капсулу спускаемого аппарата. Ну или там космического корабля. И он тем самым очень королев впечатлил. Тот сказал, только человек, уважающий труд инженеров, может полететь в космос. Поэтому полетел Гагарин. Поэтому, видите, поехали, да. Ну, какой он большой. Тут место... Я до педали даже не дотягиваюсь. О-о-о! Он огромный. О! Значит, места много. Реально... Ну а парашютов у меня еще нету. Вот когда будет парашют... <проб> интерцепторы. О... О, я запах. А. Вот ишь А, огонь. А. Вот летай. Сейчас летать? Почему не готов как Уиндж? А, не, ну даже долго всех, пока там. Всем ну, геморрой лишнего. Да нормально. <свят> <свят> ну потом надо как бы хочется попарить сразу. что я сверху вниз. Хочется попарить. Ром, ну, он офигенный. И ты вот на таком прям летал сам. Да, но я была Ну как 16, был? 16. <свят> Сколько было? Я, я была 16 лет. 16 лет. А. Ну счастье, не очень. Очень прям все хорошо. Это еще, тебе нету парашют сейчас. Не, парашюта нет, поэтому ну а, а так вот по, по педаль ну кабина большая, то есть я привык, что в этих планерах старинных, ну вот я на чем летал на Груман Бэйби. Ты там сидишь в этом Груман Бэйби вот так я вот. На бэйби я не могу сейчас. Ну да. Вот или в Джогасе я летал, но я в Джогасе еще помещаюсь, а как Бенос помещается непонятно. А тут просто он мне еще говорил, когда мы планер выбирали, говорит Игорь. Это планер с нормальной большой хорошей кабиной Я сейчас вижу, что так оно и есть Это не просто с нормальной большой хорошей Это с гигантской кабиной планер Мне хочется теперь сделать из него Просто конфетку, лапочку Потому что просто это Потрясающая штука Кожаный салон сделаем новый Ой, как, как я займусь его реставрацией Это же будет просто Праздник какой-то я купил Mercedes Unimog 1980 года и сделал из него лебедку, и мы его реставрировали в ноль. То есть там не было ни одного даже сальника любого, ни одной резинки старой. Это обошлось в три раза дороже, чем стоил сам этот унимок. но это было такое удовольствие на два года. Я чувствую, что я купил себе новое удовольствие. где Весь? Ну что, классно? Вылезаю. Классика, не классика. классика. Теперь правильно выбраться. Ой. Да, худеть надо. Ить. Ить. Друзья, какие здесь есть планирочки? Вот тринастер есть. Собран. Что тут еще? Еще один тринастер. Вот тут клуб любит три Настера, получается. И вот есть, смотрите, мини-лак. О, oh, лак <laughs> 17, бифес Ну-ка, точно. <laughs> вот с моторчиком в носу. Вот у нас есть идея такой маленький моторчик. Вот он прям стоит. Мини-лак. Ну, а, это лак 17, не мини-лак. Соответственно, вот такой же моторчик поставить на нашу красавицу. И будет смотреться, это, конечно немножечко корявенько, просто потому что форма лопасти этого моторчика под более острый нос. То есть получается, что у этого планера будут такие, как бы усы. Вот. Но с другой стороны, во-первых, ничто не мешает немножко нос увеличить конус. Это все пластик, то есть это все можно будет доработать. И будет прикольно. Взлетать вот с ним, конечно, не будет, потому что вы видите, да, что очень уж низко нос. То есть возможность взлетать. Мы сразу убираем. А? Okay. Вот да, но у... Да, главное, что этого планера у него же в конструкции есть доработка, когда он в моторной версии идет. Была один модель, угу. термик-мотор. Да, да, да, да. -да. Помню, был... Это он и есть. Да, ну, в смысле, да? в смысле, вот на этой же модели есть модификация М. Там просто фюзеляж немножко по-другому сварен сзади. Да, да, и да. есть заводские чертежи, по которым можно, если что, делать эту модификацию. Даже завод сейчас, собственно, есть, и без проблем все это можно сделать. Но это как вариант. А так просто поставить фес, чтобы можно было в воздухе спокойно долетать на нем. Потому что место полно под батареи. Вот. Сюда-назад эти две батареи спокойно Воткнуться, может быть, модифицировать немножко их. Посмотрим. Места хватает. Это у нас стоит вот это планер классический. Какая-нибудь Димона или что-нибудь в этом роде. Это у нас тоже какой-то старинный планер Пират. Он тоже красивый, смотрите. Пиратик. Ну уже такой... Это уже пластиковый план... А нет, тоже смотрите, вот. Немножко стеклоткани. Тоже деревянный. В чехольчиках. Но это, конечно, более ухоженный планирочек, чем тут. Но видите, немножко другая форма носа. Вот такой переход кабины, то есть более длинный нос. Угу. Замочек отцепки здесь находится. Вот прицеп нашего планера. Интересное кино. Прицепчик, конечно, такой, видавший виды надо дать должное. Но смотрите, с другой стороны, все в нем есть. И прицеп тканевый, то есть это, yeah. э, смотрите, как интересно. <свят> это тряпочка. Это в принципе не есть что плохо, потому что его всегда можно перетянуть. Эту тряпочку заново. И все. То есть этот прицеп тоже, может сказать, вечный. Я думаю, что это пластик. Нет. Ткань. Откручиваем болтики. Делаем новый чехольчик. И все. Ну, красота. Итак, так, друзья, прицеп признается годным. То есть, по крайней мере, <с> все заменяется, ткань заменяется, корпус красится. И, в общем, что в принципе не обязательно. То есть, живое, нормальное, но если захочется сделать конфетку, то это абсолютно и вполне реально. Так, что мы имеем еще? Мы имеем лебедку. Видите, какая лебедка? Лебедка неплохая, какой мощнейший дизель должен быть такой барабанище ух моща и трос синтетический лирос то ли пятерка то ли шестерка и толстенный трос на самом деле очень круто конечно то есть лебедка вполне себе достойная и видите смонтирован один барабан вообще лебедка по идее может быть двух барабанный, но сделан один. Все на таком тяжеленном прицепе. Ну, кстати, не, не очень сложная конструкция. Как вы видите, обычная полуось. На одной полуоси вон барабан торчит. То есть это переделка с какого-то. С какого-то автомобиля довольно-таки мощного. Что мы имеем с гуси. Жалко, не могу под моторчик заглянуть. Калант. Ну, как, как, как иногда бывает, доработать да, напильником. все так. Ну, сделано. Мощ... Мощнейший этот узел, конечно. эти два шкива вращающихся. Жжу. А нет, здесь шкива нету. Или здесь есть? А, здесь есть маленький такой шкивчик. Что в основном, я так понимаю, рассчитано так, чтобы да, опиралась на этот шкив и, соответственно... Ориентировал таким образом, то есть не на нижний. Видите, нет возможности даже развернуться на нижний, поэтому этот ролик основной. Здесь два ролика таких, типа, чтобы в бок ничто никуда не уходило от длинных. А здесь диаметров миллиметров 40. Это у нас осторожно отрубит руку, Гильотина. Да, гильотина, конечно, выглядит демонически, такая демонического размера пружина. И, видите, вот она рубилка, нож, который пружиной бабахнет по наковальне. И будет баг-бабах. Так, а чем же это взводится, выстреливает какой-то, а, вот сложный механизм из... Надо потянуть, это потянет, это дернет, выдернет чеку, дальше это все бабахнет. Ну, короче, гильотина, это я вам скажу, очень серьезная штука здесь. То есть, сделано, конечно, добротно. Ничего не скажешь, что у нас внутри. Сидение оператора. Ну и вот тебе, пожалуйста, там больше-меньше настройка под ветер, я так понимаю, по мощности. Здесь какой принцип? многослойная дроссельная заслонка то есть есть привод скажем так часть закрывается потока воздуха в двигатель одним рычажком это ветер выбирается ну сначала наверное, тип парапланера то есть одноместный двухместный дается одно ограничение потом ограничение еще по ветру ну и потом собственно вторая заслонка которая работает уже оператор от нуля до максимума то есть по сути вся регулировка ограничить максимально подводимую мощность к планеру иначе его можно поломать Готовая куча документов сейчас будем смотреть что тут есть угу. 1358 часов аппарат налетал что мой планер шляхер налетал уже больше так что на view. супер как происходит покупка планера прямо на крыле происходит террас и все, все владельцы расписались. Вот видите, пять человек владела планером. Общая собственность. Ага. Теперь я. Ну, трустущийся рукой. Оп. Оп. Оп. эй Все. Деньги, деньги, мани планер то купила деньги то не отдал часть денег мы заплатили переводом больше тысячи евро нельзя платить наличными поэтому я перевел с банковского счета и хвостик остаток сейчас передам вот так покупаются you. Uh, in, in Spain, uh, thank you. Мы hey! все получили. Uh, планер. Мы замечательным образом начинаем грузить трейлер. Нашу цивилизацию поглубит мугулатура. <laughs> О, вот он! Вот все бумажки. Вот здесь у нас колпак. Этот колпак нужно снять, чтобы разобрать планер. Обычные барашки. Так, это штырёчек снимается, тележка катательная. Оп, вот теперь хванирую уже в боевом положении. Оп, оп. Вот основной узел у нас, вот силовой штырь. Видите, здесь получается самый тонкий кусок металла. Дальше следующий слой, дальше следующий слой. И такие две мощнейшие проушины. Ну сказать что это ржавое нет потому что тут есть конечно какие-то микро следы коррозии но это все почистить аккуратно и заново покрасить больше ничего делать не нужно есть много многослойный переклей какой-нибудь фанеры ну кстати вот внутри вот полка полка а здесь не полка Ку э, красота Ага. Uh -huh, uh -huh. Okay. -tabai -tabai -tabai. Схема как это все делается, e e термос классический, -tabai -tabai. это бутылочка для вариометра, какая-то электронная штука, здесь у нас два штыря, сейчас их надо будет вынуть, передняя часть крыла отстегнется, дальше у нас получается все тяги управления. Видите, барашки всевозможные и вот, все соединяется. Ну, собственно, и все. То есть тут-то что? Валероны, да, интерцепторы, закрылка тут нет. Ну, вот, Вынимаются штифты. Угу. Оп. чук. Ну, все складывается. Скоба, на которой все булавочки складываются. Чтоб не продуплить. Потом эта скоба тоже куда-то вешается. То есть сейчас расконтрили все, что могли. Видите, каждый барашек был на булавочке. Теперь можно все разъединять. А, и барашки тоже сюда. Mm -hmm. Перемычка. Какой-то очень важный момент. Вот сюда нужно вставить 4. Ага. Ага to get out this fast before flying. Здесь это как, понимаете, это пин на помощь на правильное место. А, поставить. А второй, когда ты справа к автоматически будет нормально. Я понял, А, но это нужно поставить и его оставлять, что ли, или потом надо снять перед полетом? Когда А, фура. А, что ли надо будет снять, да? Ага. Before fly I take uh, put out. Перед полетом, ай, ты путь аут. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, Вот так вынимается, стабилизатор снимается. Раз. И все. Вот как все просто. И назад. Раз. Оп, вуаля. Супер. Раз. И половинка стабилизатора уже на месте. Ага. Компенсатор. Ага. Компенсийт. Стриммер. Вот это триммер. Это триммер. И все. И можно даже за эту штуку носить. Наверное, да. Сегодня на стриме все спрашивали, зачем пожарная машина. Потому что нужно на аэродроме. Вдруг все загорится. Помните фильм про самолетики там была пожарная машина вот так раз Оп. там резинка сейчас ее наверх туда запихнуть Воля. вынимается основной штырь вынимается достаточно легко смотрите все что держит этот планер и вверх все. Оп, оп, а вот дальше? так. Раз, раз, И раз. Дальше. оп, Растыковался. И плюс вот этого штыречка, который вы видели, друзья, снизу, вот он. Вот. Что вы видите, что у нас второе крыло на месте осталось. Планер не разобрался до конца. Ну, сейчас на тележку ставится крыло. Я думаю, что оно не очень тяжелое. По крайней мере, девушка держит замечательно кончик крыла. Оп. И все это поехало на тележке. Трык-трык-трык-трык-трык-трык. Прицеп прям идеально сделан под этот планер. Шакардос. Ну, по крайней мере, мы запомнили, где оно визуально лежит. Здесь фиксация идет за счет вот этой вот норки. То есть когда крышка закроется, крыло не сможет шевелиться вправо влево. Я думаю, что тележка должна была ставиться перед процессом. Вот, и мы просто забыли это, и он немножечко распереживался. Тележка крепится, защелкивается штыревочком. Оп. Скобочкой. Все просто. Все очень-очень просто. Так, где этот знаменитый штырь? Вот этот знаменитый штырь, который позволяет сейчас нам так вальяжно с этим крылом работать. Сейчас, по идее, мы его снимем. Но современный планиров уже по-другому Не с такой проушенной фиксируют Мы наконец-то можем заглянуть внутрь Видите фюзеляж? Это кусочки дерева Кусочки дерева и каркас То есть сварной частично Каркас Частично дерево Для того, чтобы более-менее форму придать нужную <св dirt> да, как тут мотор ставился, интересно. Ну, я не знаю. Ага. Ага. Ага. я... Достаточно простой процесс. А на тележке, интересно, он как-то фиксируется. А, ну там получается на тележке зажат двумя пластинками. Собственно, и все. Оп. Да, собрать первый раз самому будет непросто. Угу. Вот фиксация элеронов чтобы они в процессе поездки не брымкались не туда вот сюда ставится О. оп как видите, друзья, есть нюансы а, нам нужно, получается Защелкнуть эту штуку на вот этой вот балке. Угу. Сначала вдеть. Ага, теперь вот так. О! О! Так, все. Видите, теперь затягивается два. Даже не знаю, как это назвать. В общем, вот так это все затягивается. Теперь а, это получается крепко. А, угу. а, ну и барашки назад прикручиваются и все. Друзья, мы купили вот такой адаптер, э, и сейчас что-нибудь съедим. Посмотрите, какое красивое гнездо с аистами. Аист улетел, Серегу успел заснять очень красиво. Это центр какого-то старинного городочка испанского. И Рома нас ведет в какое-то суперовское место, да? Да, город Гарай. Гарай? Красивый. Да, Горай. Ну, как красив Да, тоже. красиво смотрится. Аист на месте, часть аиста видна. А полетел с ну что ж, друзья наш паровоз готов к движению наш верный Т4 и наш новый прицеп мы их соединили, наконец-то купили специальный переходник с одной электрической розетки на другую так вот это выглядит номера у нас нет номер нам посоветовали открутить от нашей машины литовской Машем ручкой нашему гостеприимному аэродрому. Очень смешная пожарная машинка. Вот так выглядит машина с прицепом. Машина 2000 года, прицеп 65. -го. Вперед в будущее! И наконец, приехали! Наш планер в домике замечательно стоит. Поместился, но ну, в принципе сюда даже мой двухместный планер помещался, только дышло, торчала на улицу. Эгигей! Продолжение следует.